Уехал мужик в командировку, а перед отъездом сыну наказал. «Сынок, вот когда к матери-то будут мужички-то похаживать, ты по одной дощечке-то с забора дергай". Возвращается мужик, через месяц смотрит, а забор весь целенький стоит. Обрадовался, бегом к жене, разговаривает с ней, она... Я по тебе соскучилась. Но не могу даже. Представляешь? Один кретин повадился, забор разбирать. Так я уже третий забор, новый, ставлю. <реклама> Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.